Хальман, ария мистера Х. Цветы роняют, лепестки на песок. Никто не знает путь одинок, живу без ласки, грусаю, не тая, всегда быть в каске, Ой. всегда быть в маске, судьба моя.